Друзья, всем привет! Сегодня мы по нашей стратегии со скоплением. Достаточно мало видеороликов было по данной стратегии, и сегодня мы по ней поторгуем. Именно по данной закономерности, совмещенной с виллами Эндрюса. Также, ребятки, в прошлом видео вы меня просили рассказать о времени экспирации, как я его определяю. В этом видео мы поторгуем по данной стратегии, по поикигайбокс e и разберем время экспирации. Итак, как вы видите, я уже провел виллы Эндрюса. Помним нашу закономерность. Нам нужен импульс а с уровня поддержки. Далее скопление на средней линии Вил Эндрюса, потом происходит импульс до уровня сопротивления и мы ожидаем а, реакцию на понижение. Это у нас 15-минутный тайфрейм, как видите цена у нас уже подходит к уровню сопротивления и можно рассматривать движение на понижение. Для этого мы откроем более мелкие тайфреймы. Признаков разворота пока что я здесь не вижу. Идет уверенный восходящий тренд и мы с вами будем дожидаться признаков разворота. Как только появятся паттерны, я буду заходить на понижение. Друзья, кто не знает данную стратегию, рекомендую вам посмотреть видео, которое вылезло в подсказке. Там я объясняю суть данной стратегии. Также у меня есть плейлист с этой стратегией. Оставлю его по ссылочке в описании. Итак, уже потихоньку у нас начинает образовываться паттерн. Давайте смотреть 5-минутный тайфрейм. Уже вижу признаки разворота. Будем опять же пока что дожидаться. Итак, если данная свеча, а 5-минутная, у нас закроется уверенной свечой на понижение, то мы с вами будем входить на понижение В условиях того, что сверху находится линия Вилл Эндрюса То мы можем здесь рассматривать движение на понижение Как видим, произошла сильная реакция Давайте готовить время экспирации 5 минут Свеча у нас подходит к своему концу Открываем минутный тайфрейм Сейчас будем заходить на понижение на 5 минут Окей, заходим вниз И теперь, ребятки, насчет времени экспирации а как вы знаете, я по времени экспирации захожу до конца жизни каких-либо свечей. Будь то 5-минутные, 15-минутные или часовые. Я захожу до конца жизни свечей. И, ребятки, даже для тех, кто это слышал, у меня будет новая информация в этом ролике. Насчет времени экспирации. Смотрите, я предугадываю формирование свечных формаций. Формирование паттерна, формирование каких-то коррекций и так далее. То есть я увидел здесь уверенную свечу на понижение при отскоке от уровня сопротивления. Следовательно, я зашел на 5 минут, поскольку, скорее всего, это движение продолжится. Заметьте, что я использую перекрытие. Может быть такое, что произойдет коррекция. То есть, предугадываем все наперед. Может быть коррекция. Тогда я перекроюсь от данного уровня сопротивления. И зашел я ровно на 5 минут, то есть на одну свечу. Еще раз. То есть, от данного движения у нас может возникнуть дальнейшее движение на понижение. Что будет означать формирование вот такой вот свечной формации. То есть две уверенных свечи на понижение. Но я учитываю то, что это может и не произойти. Для этого у меня есть перекрытие. И мы будем смотреть здесь по ситуации Мы здесь работаем строго по потенциалу То есть мы знаем потенциал движения цены а Примерно до половины скопления наш потенциал По стратегии потенциал должен быть примерно до уровня поддержки До нижней линии Вилл Эндрюса Но поскольку импульс у нас произошел первоначально не строго от линии Вилл Эндрюса То возможно какая-то другая реакция Итак, остается 10 секунд, все прошло ровно по первому сценарию То есть мы с вами словили уверенную свечу на понижение Данную свечную формацию мы с вами заранее спрогнозировали Итак, что мы делаем теперь? Я немножко отключу свет, потому что он мигает. Надеюсь, проблем у вас не возникнет с просмотром. Видим, снизу у нас находится локальная область поддержки. Снова у нас идет к данной области поддержки. Логично, что нам нужно заходить на небольшое время экспирации ловить это движение. Видим с вами импульс на минутном тайфрейме. Может произойти коррекция от данного импульса. Давайте зайдем на 8 минут на понижение. Почему 8 минут опять же? Я захожу до конца жизни свечи, практически до конца жизни 5-минутной свечи, здесь у нас остается 3 минуты, а, предугадываем формирование свечи, скорее всего здесь будет небольшая коррекция и потом цена вероятнее всего продолжит свое движение на понижение до уровня поддержки. То есть мы опять же предугадали с вами 2 свечи и зашли до конца жизни второй свечи. Опять же может быть другой сценарий, цена может пойти на понижение, откатиться и оттуда мы уже с вами перекроемся. Все сценарии мы обязательно учитываем. Чтобы подбирать время экспирации таким образом, вам нужно понимать логику движения цены и изучать свечные формации. Не просто изучать, а практиковаться. Весь мой опыт торговли, все, чему я научился, строилось только на постоянной практике. Я сидел и торговал на свечном графике. Очень-очень много часов. И еще раз, в данном месте у нас произошел, вероятнее всего, разворот. И по нашей стратегии... По Икигай с вилами Эндрюса цена у нас движется на понижение по потенциалу. И мы заходим вниз по потенциалу движения цены. Мы просто следуем за ценой, прицепились к цене и просто следуем за ценой. Попутно подбирая точки входа и ловя какие-то незначительные движения. Надеюсь, все это понятно. Смотрите, цена дошла до первой зоны перекрытия. Заходим на 5 минут на понижение. Опять же до конца жизни 5-минутной свечи. И следующая зона для перекрытия у нас будет находиться сверху. В данной области сопротивления Точки входа для перекрытия я смотрю на минутном тайфрейме, если что И напоминаю, что перекрытие это не мартингейл Это строго заход от более лучших точек входа Если, конечно, мы максимально уверены в нашем движении цены то есть в том, куда пойдет цена Данной стратегии я уже пользуюсь достаточно большой промежуток времени Поэтому могу быть в ней уверен Если же данная стратегия в каком-то случае не сработает То я получу просадку в 10% от депозита Что не является страшной потерей Не забываем совмещать наши знания, нашу стратегию с money management Со всеми правилами управления нашим капиталом Смотрите, пока что все идет по нашему сценарию То есть произошла коррекция на повышение Как мы говорили в начале И реакция на понижение Сейчас, вероятнее всего, движение вниз продолжится. И у нас здесь будет уверенная 5-минутная свеча. Будем смотреть. Происходит импульс на понижение. Остается у нас 2 минуты до закрытия всех сделок. Давайте с вами дожидаться. Напоминаю, что я говорил про коррекцию на данной свече и уверенное движение вниз на данной свече. Итак, до конца первой сделки остается 10 секунд. Вероятнее всего, первая сделка у нас закроется в минус. Там я не зашел до конца жизни свечи. До конца жизни свечи остается 40 секунд. Первая сделка у нас зашла в минус. К сожалению, сверхприбыли мы здесь не получили. И до конца перекрытие остается 30 секунд. Перекрытие у нас успешно заходит в плюс. Мы переходим заново к первоначальной сумме сделки. 100 рублей. Переходим на 5-минутный тайфрейм. И смотрим, как у нас закрылась свеча. Все прошло ровно по нашему первому сценарию. Коррекция вверх. И здесь уверенное движение на понижение. И зашли мы до конца данной свечи, то есть правой. То есть время экспирации я предугадываю на основе формирования движения цены, на основе возможных движений цены. Поэтому я постоянно вам твержу, что важно понимать, как образуются эти свечные паттерны и как движется наша цена. Итак, мы с вами идем дальше. Я заключил еще одну сделку на понижение. То есть обратите внимание, что здесь а, снизу у нас есть тени. Далее видим уверенное движение на понижение, которое, может сказать, что подтверждает наше пробитие. Здесь находится локальная область поддержки. И мы зашли на пробитие э, области поддержки. То есть мы с вами предугадываем уверенную свечу на понижение. Поэтому я зашел на 4 минуты до конца жизни 5-минутной свечи. Если же цена скорректируется, то у нас есть зона для перекрытия. Опять же здесь и здесь. Зоны для перекрытия подбираются на основе, опять же, областей поддержки и сопротивления. Кому не нравится слово «предугадываем», можете заменить его на слово «прогнозируем». Итак, остается у нас полторы минуты. Дожидаемся конца сделки. Смотрите, какая здесь интересная ситуация образуется. Остается 10 секунд, и скорее всего эта сделка у нас зайдет в минус. Что делать в таком случае, если мы используем перекрытие? Итак, дожидаемся. Сделка у нас заходит в минус. И мы с вами снова с суммой 100 рублей входим на понижение. Цена у нас осталась на месте, мы не перекрываемся большей суммой. Опять же, сценарий такой же. Если цена пойдет дальше на повышение, скорректируется, то мы опять же перекроемся от данных областей сопротивления. И поскольку у нас цена осталась на месте, сделка у нас зашла в минус, то мы не перекрываемся. Напоминаю, что перекрытие мы используем только от более лучших точек входа. Мы просто фиксируем небольшой убыток и продолжаем торговать. Убытков не миновать, ребятки. Убытки всегда будут, поэтому используйте перекрытие строго по назначению, а не как просто Мартин Гейл. И опять же, на основе чего я подобрал время экспирации? Я предугадываю формирование уверенной свечи на понижение и пробоя локального уровня поддержки. Зашел я до конца жизни 5-минутной свечи. Все достаточно просто. Итак, давайте я объясню, как я это определяю. То есть, допустим, у нас есть какое-то движение на понижение, и снизу находится у нас область поддержки. Я по другим факторам смотрю подтверждение для отскока от этой области поддержки. И на области поддержки я могу увидеть, к примеру, пин-бар. Здесь, возможно, тень снизу, на данной свече слева. И у нас формируется вот данная свеча. Допустим, до конца этой свечи остается 3 минуты. 3 минуты, чтобы было более понятно. Паттерн у нас еще не образовался, но поскольку я по другим факторам определил разворот... То вероятнее всего образуется этот паттерн. И я захожу так, чтобы образовался этот паттерн, и чтобы этот паттерн сработал. То есть, захожу на 8 минут, чтобы у нас свеча образовалась данным образом, и чтобы следующая свеча у нас образовалась данным образом. Это у нас две свечи: то есть, я сложил 5 минут данной свечи и 3 минуты данной свечи и получил время экспирации 8 минут. Надеюсь, это понятно. То есть время экспирации я подбираю на основе формирования свечных формаций. Естественно, свечные формации могут не образовываться так, как я хочу. Это все тоже учитывается. Напоминаю правила про ножки стола. То есть нам нужно много оснований, чтобы дойти в сделку. Если у нас есть много оснований, то мы можем предполагать формирование свечных паттернов. Надеюсь, все это вам было понятно. Итак, сделка у нас заходит в плюс. Опять же, все прошло по нашему сценарию. Почти по нашему сценарию образовалось на понижение. Не настолько уверенная, но образовалась. Итак, друзья, надеюсь, ну вам максимально понятно про время экспирации. Будем на этом ролик заканчивать, чтобы его не затягивать. Также, скорее всего, на этой неделе я сделаю коллаборацию кое с кем мы поторгуем вместе. Так что ждите. Благодарю всех за просмотр и поддержку. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, кто не подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Пишите в комментариях какую-то вашу обратную связь, ваше мнение, предлагайте темы, задавайте вопросы и так далее. Я всем отвечаю, если не в комментариях, то отвечаю на видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.